Приветствую, коллега, на этой страничке ты, скорее всего, не случайно и ты хочешь узнать, как можно делать 200-250 тысяч рублей ежемесячно из дома и даже не снимая домашних тапочек. И Я познакомлю тебя с этими алгоритмами, но для начала давай дослушаем это видео до конца. Ну, давай начнем изначально с тебя. Сколько раз э, ты уже пытался делать деньги в интернете? Ну, естественно, тебе не хватало каких-то знаний, э, где взять трафик трафик посетителей на какое-то твое предложение. Ведь если никто не знает э, о том, что ты хочешь предложить этому рынку, денег, естественно, ты не заработаешь. А теперь представь, сколько таких же, как и ты, сколько предпринимателей, сколько бизнесменам, которым нужен трафик и хорошая реклама. Трафик и реклама – это нефть 21 века. А что, если я покажу, как можно делать на этом деньги, причем без каких-то специальных знаний и без раскрученного имени. Что если покажу, как ты можешь это все делать чужими руками, даже все автоматизировать? Возможно, ты скажешь, что это фантастика, но нет. В этой нише я уже более 6 лет и воспитал огромное количество учеников, которые с нуля стали зарабатывать довольно большие деньги. Причем методика это довольно проста в усвоении, что с ней сможет даже справиться даже моя бабушка, не переставая жарить пирожки на своей кухне. Для работы тебе понадобится компьютер, можно планшет, можно смартфон. Смотря с чем тебе будет комфортнее работать. Когда дома я работаю с компьютера, а когда путешествую, то обхожусь просто смартфоном. Ну и естественно тебе нужна будет команда, команда исполнителей, которая будет предоставлять услуги, рекламы вот, предпринимателям. Но э, я хочу тебе сказать, что с этим я тебя тоже помогу. Так как предоставлю тебе свою команду. Да что говорить, мы будем с тобой работать даже практически бок о бок. Ведь я прямо заинтересован буду в твоем успехе. Для того, чтобы ты немного вник в эту тему и освоил азы этого бизнеса, я подготовил для тебя пошаговый курс. Пошаговый курс с обратной поддержкой и связью. Где тебе надо будет выполнять простые задания. И наши специалисты они будут уже докручивать, если ты где-то ошибешься. В процессе этого курса ты уже сделаешь первые деньги с нашей помощью. Чтобы было вот проще, я разбил этот курс на несколько таких модулей. Да? В первый модуль входят способы, где тебе не нужны будут вложения вообще, но потребуется 2-3 часа твоего времени в день, да? чтобы ты смог сделать неделю где-то 30-50 тысяч рублей, ну как делают уже наши ученики. Во втором модуле ты уже все автоматизируешь и сможешь э, поставить весь бизнес на поток чтобы он делал деньги даже так, когда ты спишь да? но тут будет, будут уже задействованы платные методы естественно не переживай деньги ты будешь инвестировать уже заработанных в пер, с первого модуля да? и то не все э, после обучения ты будешь делать деньги в одной из самых востребованных и масштабируемых ниш на сегодняшний день и сможешь получать на свою карту карту своего банка 200-250 тысяч рублей ежемесячно. Но и это еще не все. Чтоб ты мог общаться не только с нашими специалистами и со мной, да, но мог свободно общаться и с другими своими коллегами, я сделал специальный чат который будет в мессенджере Telegram, в котором на сегодняшний день около 500 человек, да, которые могут, естественно, делиться с тобой своим опытом. Также ты увидишь кейс, как наши ученики делают от 50 тысяч рублей за 24 часа. И сможешь, естественно, это все повторить. Там будут подробные видео, пошаговые инструкции и, естественно, что мы делали. Да, и ты сможешь это повторить. Вот было бы тебе интересно получить вот это все и еще мою поддержку. А теперь задай еще себе вопрос. Да? Насколько для тебя ценны вот все эти инструменты, которые способны вывести тебя на совсем другой уровень жизни? Которые способны генерировать для тебя деньги из любой точки мира, где бы ты только ни находился. Главное, чтобы был интернет которые способны решить твои финансовые проблемы раз и навсегда. И вот я, конечно, мог отдать результаты вот своих многолетних трудов и бесплатно. Могу себе это сегодня позволить. Но этим бы запустило, естественно, огромное количество людей, которые просто хотят, хотят, да, но ничего применять не будут. Мог бы сделать обучение до результата стоимостью 50% от задекларированной прибыли, да? а это уже 100-150 тысяч рублей. Но я хочу, чтобы ты смог себе позволить обучение от меня прямо сегодня. И на 24 часа я сделаю стоимость всего вот того, что я перечислил, всего 1600 рублей, после чего цена, естественно, скорее всего, поднимется и уже никогда не будет прежней. Для того, чтобы получить курс, как делать 200 тысяч рублей, не снимая домашних тапочек со скидкой, тебе прямо сейчас надо нажать на кнопку прямо под этим видео. Оформить заказ и оплатить его. Сразу после этого на почту придет доступ к обучающему кабинету, в котором тебя уже будет ждать твой наставник. Выполняя небольшие и простые действия, ежедневно твой доход составит около 200 тысяч рублей уже в этом месяце. Не тяни и действуй прямо сейчас. Кликай по кнопке прямо под этим видео и оформляй заказ. Всем добрый день, меня зовут Марина Дьяченко, я из города Екатеринбург. Я мамочка в декрете. Работать по графику 5 через 2 в офисе как раньше, по понятным причинам я не могу, но если честно, то я уже и не хочу. Доход за последний месяц составил 300 тысяч рублей. Вот они. Всем привет! Я Кристина Измайлова из Волгограда. Спасибо большое Лешу Берлизову, Рашиту и вообще всей компании Пикаросты. Я уже накопила на первоначальный взнос на квартиру. Все просто супер. Я счастлива и всем рекомендую. Привет! Я Дмитрий Миронов. Город Москва. Заработал 480 тысяч рублей за пять дней благодаря Алексею Берлизову и Рашиту Сайфудинову. Они запустили мне бизнес под ключ. это я еще не все заявки обработал. Мне пришлось даже оставить рекламу, чтобы успеть обработать заявки. Бизнес просто огонь. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Михаил Киселев. Сам я из города Харькова. Хочу передать огромный привет и сказать спасибо Алексею Берлизову и решиту Саифудинову за то, что благодаря именно этим парням у меня есть прибыльный бизнес наконец-то. За первую неделю я сделал... 320 тысяч рублей, пожалуйста, наличными. Плюс есть еще неоплаченные заказы на 500 тысяч рублей, но на данный момент мы их обрабатываем. Такими темпами, надеюсь, что за первый месяц дойдем к миллиону. Рашит, Алексей, спасибо большое. Вы лучшие, удачи вам. Привет, меня зовут Сергей Краснов и я хочу записать видеоотзыв на работу с Алексеем Берлизовым. Я к Алексею пришел с одним вопросом, это как в принципе продавать на вебинарах на крупные чеки. То есть у меня была с этим проблема, на чеке скажем там 10-15 тысяч рублей, у меня продажи были нормальные, но мне Хотелось продавать свои, скажем, премиум-продукты на чеки выше 40-50 тысяч и так далее. У меня была на это боль. То есть был какой-то опыт, но была вот основная боль. Я пришел к Алексею, говорю, помоги. То есть, ну, вот есть такие нюансы. Мы с ним сделали запуски нескольких вебинаров. То есть, один, на одном вебинаре мы много не инвестировали, где-то вложили там 25-30 тысяч в рекламу, сделали где-то по факту 300. Это именно на премиум-продукте. Мы продали там буквально там около 5-6 продуктов по 50 тысяч. Вот И ну, там пост еще оплаты какие-то были, ну можно считать там где-то 350 где-то мы сделали, вот. но я как бы по факту считаю, поэтому 300 скажем так. Дальше месяц я так сказать был на отдыхе, да, можно так сказать, и второй месяц я пропустил, и на третий месяц запуска мы попробовали еще раз сделать то же самое. И я сделал уже 450 тысяч продаж, это только премиум продукт, то есть и по факту, то есть я здесь не считаю даже а, постоплаты какие-то, которые были в течение там, месяца и полутора еще дальше, еще там, около трех продаж мы сделали еще чуть позже. Вот. Поэтому я пришел с этим а, вопросом к Алексею, этот вопрос я решил, Алексей, я рекомендую, вообще в разных вопросах я с Алексеем уже работал а, в нескольких а, проектах и не раз. То есть, и на нескольких там вебинарах я обращался часто и обращаюсь за помощью. Вот, поэтому, кто хочет делать хорошие продажи, хорошие запуски на э, вебинарах, хорошие продажи там на скайпе, продавать премиум продукты, премиум сегмент, то есть смело идите к Алексею. Алексея очень огромный опыт в интернет бизнесе, в инфобизнесе. Смело идите, обращайтесь, то есть Алексей вас вытянет. Я еще скажу один немаловажный момент, который мне понравился в работе с Алексеем. Это именно вот жесткая, мощная мотивация, то есть где я пытался там халявничать, то есть, да, или там где-то отдыхать или еще что-то, Алексей меня всегда мотивировал, заставлял делать те вещи, которые мне могли не нравиться, и я чувствую, что это, конечно же, привело к определенному результату. Я пишу отзыв уже спустя какое-то время, сейчас, конечно, я уже делаю совсем другие продажи, совсем другие чеки, но вот этот старт с Алексеем, да, вот эта помощь, его большая в работе над продажей именно премиум сегмента, премиум продукта, это... Очень крутейший опыт. Алексей, спасибо тебе за это, спасибо команде, с которой ты работаешь. Будем работать, конечно же, и дальше. Всем рекомендую, обращайтесь к Алексею. Алексей вам поможет поднять уровень вашего бизнеса на, скажем, несколько ступенек выше. Алексей, всех благ.